Ну что, здорово, ребят! Давайте продолжим записывать нашу еженедельную рубрику того, как они выигрывают в Warzone. Будем наблюдать за новичками. Возможно, повезет, и мы попадемся в такого-то профессионального игрока. Подчеркнем какие-то фишки для себя. И давайте сразу переходить как раз-таки к нашей рубрике. <coughs> Первый парнишка у нас, в принципе, довольно-таки неплохо сыграл в ГУЛАГе. Я наблюдал за ним. Он сейчас после ГУЛАГа решил стабилизироваться, упасть на аэропорт. Его сразу же там на крыше стоял парниша, пытался немного набрить он как раз вот пытается его пушить, И, к сожалению, он проигрывает. Ну, тут очевидно было, что он проиграет. Так как чел залетел с Вазнивом, это сразу же почти минус. Вазнив входит в вот, топ лучших ппшек. Даже с пола она очень и очень сильная. Так что тут у парня было очень мало шансов. Посмотрим, как наш следующий парнишка будет отыгрывать. У него один килл. Я думаю, что он без ГУЛАГа. Пытается немного подлутаться в аэропорту Если что, если кто не знает Есть очень интересное место это Находится оно на вот в вот этой части Там находится большое количество касс Там можно сразу навлутать себе в принципе на ган Я так смотрю, что Парень не знает Где это лутается Потому что он просто пробежал их Банально Пропустив огромное количество денег Тем самым лишив себя возможности Купить сразу же хороший ган Который он собрал себе в лад -аут. Угу. Хорошо, он хочет Ой, ему очень повезло, у него в одном доме целых Два сейфа будет Он сразу же взял контракт взломщик Который дает огромное количество денег Помимо того, что за выполнение дается Дается еще и при открытии сейфов Так, здесь цитадель Он, видимо Ага Что-то про, про По-моему, она должна была быть закрытая На самом деле Ну да ладно А мне интересно, вот сейчас о, будет показываться На бэпке Я еще не экспериментировал, не наблюдал за игроками Но будет ли Показываться на бэпке противник Потому что, допустим, ну, я думаю, что многие из вас играли в команде И когда Вы наблюдаете за кем-то из своей команды Ваш напарник Не подсвечивается у вас на экране и очень часто, особенно когда мы только начинали играть в Warzone 2, очень многие, в том числе и я, все время давали колу своим тиммейтам, чтобы вот, вот перед тобой противник, и начинали крутиться, и мне давали такие же колы. Начинали крутиться искать этого противника, на самом деле это был ваш тиммейт. Окей, наш наблюдаемый. Ага, перед ним тачка. Он решил пойти в погоню. Да, он устраивает погоню Но на самом деле, я думаю, что ему этого не стоит делать Опа, нифига Там драйбай пошел Так, да, хорошо Пытается догнать его все же Ну, на самом деле Сейчас, вот если парень, за которым он гонится Опять вылезет из тачки И на, на, на, набреет его То это ошибка, просто ошибка но, блин, он просто не ту клавишу нажал, и эта ошибка стоила ему еще жизни Попытался пострелять в обратку, но слушайте, ну там парниша 3 кило уже есть у него И задрайбайл он его прям, прям очень хорошо, это было эпично Да классные механики, которые все же появились у нас во второй части, это прям реально круто То есть ты едешь, тебе не надо пересаживаться, как это было в предыдущих частях там ты вылазишь из тачки В первой части ты просто находился в самой машине типа И стрелял через окна а Не вылазя из, сам, из сам, самой тачки Здесь же это все выглядит Значительно круче Более кинематографично, так скажем Хорошо, что будет делать Этот парниша У него есть хороший кастов 7.62, контракты он никакие не брал Я думаю, что он скорее всего поедет по прямой на хант Кастов у него есть Снайперка есть В принципе, для соло даже для агрессивной игры этого сейчас более чем достаточно поскольку снайперка ну хоть и не ваншотит но в 3 армора оставляют очень мало хп и там буквально 1-2 пульки с кастового все, до свидания так ага, он решил дозаправиться я так понимаю, что он не хочет все же брать хант там кто-то вернулся так он, скажи, решил, походу, взять контракт или нет? или просто подлутаться? не, он решил взять контракт, слушайте, молодец то есть у него, в принципе хорошо все с экономикой относительно неплохо то есть на один ган у него есть, либо на одну бэпку есть и сейчас он еще бафнет себе экономику, если убьет этого парниша. Я думаю, что он будет рейбайить почему-то Ну то есть вылазить из тачки и... Ой, да ну нафиг Первый раз, первый раз я вижу вообще за все время, что кто-то пытается сделать ядерку А здесь чел пытается сделать ядерку в соло И именно в этой рубрике это все происходит это слушать пахнет жестким контентом а у него у него и слушайте так у него еще рюкзак есть потому что он просто скопу поменял на харикейн. и так но он не спешит он понимает что так главное чтобы вот это жило до конца до самого до самого финиша выживал парень Охренеть, слушайте, ну Я, конечно, очень слабо верю, что Все же это возможно сделать соло Очень тяжело, мне кажется, это сделать Даже в дуо ядерный взрыв Но Хочу отдать должное тому мужику Который на железных яйцах Блин, я вот отвлекся Ошибка, парень залетел Он знал же, что здесь находится парень И он просто на плюс в пошел в лестницу И, конечно, парень его убивает я чуть-чуть переключусь Я Так, 4 килла Как раз таки у парниши, который На которого был хант На которого предыдущий Парень, за которым мы наблюдали Или девушка, игрок в общем Охотился Я бы конечно на его месте попробовал Так, хорошо видит противника, крякает Пойдет допушивать Там еще дрон какой-то летает Как бы это не дрон Камикадзе Ой-ой-ой, а там дрон Камикадзе еще летит так, хорошо. Ошибка была то, что он решил в подкате. Надо было просто выпрыгивать и уже спрейть спокойно. Это было бы более... Правильно. Но парень просто догоняет его дроном. Что происходит в этом солу? Дрон Камикадзу, конечно, это просто что-то с чем-то. Это очень круто. Хорошо. Переходим на следующего игрока, который пережил двоих своих оппонентов, которые находились рядом с ним в одном кемпе. При этом... Закрыл всех и последний килл сделал, по сути... Не, неправильно, он не закрыл всех. Он перехалдил, пока все парни передерутся, и забрал последнего дроном Камикадзе. Все же догнал парня. Тем временем на него приближается Хант. У меня очень-очень радостные эмоции, потому что вот эта корона — это ядерный взрыв. То есть парень все же на железных яйцах решил делать это в соло. Я очень хочу посмотреть... Получится у него или нет Хорошо, приблизился хант к нему Максимальная опасность Danger И он себя загоняет В не очень хорошую позицию вот так, он над ним Если сейчас, конечно, парень спрыгнет Особенно если это будет на парашюте Блин, какой чувак, брат Вот он, типа, с вот этой точкой поспешил немного На самом деле... Он мог спокойно, с... вообще полностью спокойно закрывать его соскара, если бы он спрыгнул и не держал в этот момент. <звы> У себя точечный авиаудар. Но все же его убивают закуза 31, 7 килов. Три наблюдателя. Слушайте, ну 7 килов это неплохо. Я так понимаю, что это его ЕБР. Я, по-моему, такую ЕБР не видел на полу из наземного лута точно не видел по миникарте вижу, что корона еще живет, это хорошо то есть контент все же может состояться пытается нашить чела, который уезжает от него но я думаю, что весь о, контент все игроки сейчас находятся вон там Потому что когда на карте появляется вот такая коронка, все просто сломя голову летят ее убивать. Я не до конца понимаю, что. А, ну скорее всего по бэпке заметил здесь пар парня, либо я прошляпил, либо у меня не показалось, что там есть парень. Так, МП7, хорошо. Он в принципе молодец, он на подходе сразу же чекал окно. Дабы, если чел выйдет, чтобы дать ему, ну как минимум один шот, возможно даже крякнуть или убить его сразу что это правильная попытка пуша дома я так понимаю, что да, он ушел отсюда аккуратно, спокойно в принципе прочекал спираниц, потом более агрессивно уже за зачекал второй этаж с экономикой у него все хорошо, видит увидел игрока у себя перед, перед собой на магазине и единственный вопрос, если это его ЕБР, то почему все же МАГАС на 10? Так, два кита дает, хорошо Дает по он не зацепил, там дальше еще на кладбище есть противник Пытается найти ближайшего и пропускает из вида слева, слева парень стоит у него, он не увидел его он получает кряк Выходит из дома в принципе, это довольно-таки правильное решение, поскольку парень, который его крякал, скорее всего, будет пушить дом первостепенно. Хорошо, выпрыгиваю, Подождал, похолодил. Парень немного хотел сыграть тихушку, так скажем, и спокойно забрать. Вот так. У него есть саморез. Дополнительный. Оп, парень. Есть танка. Стан есть. Нет стана. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень обидно Ошибка была, наверное, с ЕБРом уже Залазить надо было все же с по 7 Потому что Феник в таких моментах Ну, любая ППшка, АР-ка перестреливает Хорошо Тем временем переключаемся с агрессивного рейсера. 8 киллов На парнишек Которого это первый килл То есть он, скорее всего, прям По краюшку ходит, избегает всех файтов Крупных Тем временем, тем временем, ребятки Корона который выполняет ядерный взрыв, то есть тот мужик с железными шарами, с, может быть даже с тремя шарами <coughs> двигается в зону и у него он еще жив, он спокойно это выполняет пока Да, он начал делать это на довольно-таки высоком ремейне по-моему 60 игроков на карте еще было угу. Хорошо, подождем, посмотрим, как этот парниша будет отыгрывать Но есть, есть предположение, что, скорее всего, предыдущие все же 2-3 игрока были более-менее затроты А этот парниша, скорее всего, только осваивается в игре, поскольку он за время игры э, сделал один килл и находится он далеко не центре зоны и вряд ли он сейчас сюда поедет, он скорее просто пытается подлутывать ну то есть, ну, стандартный бабак ребят, которые пытаются просто выиграть игру, им не важно сколько киллов они не пытаются, они не, не, не так сильно кайфуют от киллов, они больше кайфуют от занятого места так, видит игрока на поезде я пытаюсь мониторить все, все это видео ядерный взрыв, который возможно будет в этой части Ну, я, я не знаю, вот сейчас сложно что-то комментировать, потому что я понимаю, что парень, он просто любит играть более спокойно, так пассивно. То есть он расщекивает места, где могут быть противники, потом проходит, там лутается, проходит чуть дальше, опять лутается. Так, уже появилось место загрузки. Что? Я в это не верю. Ребят, это, это что такое? Так, а парень, который выполняет ядерный взрыв, увидел, куда ему нужно закладывать И просто инстантно сел в тачку потому что по скорости передвижения он 100% на тачке И просто летит, да, он на тачке Он летит делать ядерный взрыв Вы просто прикиньте, каков шанс это Я скажу честно: я пытался делать ядерный взрыв, но я еще ни разу, это первый раз, когда я увидел, что кто-то помимо меня пытается сделать ядерку. Ну ладно, хрен с ним в сквадах, там, но ну, может быть в двойках. Тут чел живет с самого начала игры почти. С ремейна, там, сколько, 60-65 или 70 было игроков. И он до сих пор жив. Он собрал все элементы, и ему просто осталось заложить. Ну, я так думаю, что он собрал все. Так. А куда он поехал за зону? Ага, видимо, его с той стороны очень крепко принимали. Он сейчас пытается объехать за зоной. Это там какой-то прям, слушайте, киберспортсмен. Он прям за зоной. Он едет ремонтировать. Что он делает? Он же не успеет заехать в зону, типа. Так, тем временем этот парень... Или это ру... Нет, он не, он, Нет, я не верю, что он заруинит. Зона... Тем временем, пока мы обсуждали все же этот ядерный взрыв, которого, скорее всего, уже и не будет, потому что он умрет за зоной. Э... Что он сделал? Он просто поехал и умер за зоной. Зачем? Почему? Ладно, все, отходим от этого ядерного взрыва. Слишком много уже было на него акцента Тем временем парень, за которым мы наблюдали У которого один килл Спокойно прошел в зону Прям почти в самый центр зоны он прошел По нему немного постреляли Он немного занервничал И ушел в дом Зашел, сел, сидит, ожидает свою будущую жертву Скорее всего он его убьет С вероятностью Наверное 90% я бы сказал У него феник, который Очень-очень много урона Наносит в упоре как раз здесь это его дистанции, то есть до первой дистанции он вытирает почти все и вся. И... Мне очень обидно, что я не увидел сейчас ядерный взрыв, который, возможно, мог быть на этой карте сейчас. Но, блин, я не знаю. Я не знаю, что сподвигло того парня, который так долго жил, собирал все эти элементы, поехать за зону. Я думал что он вот так поедет объедет заедет вот здесь в зону и попробует потом прохилиться и проходить в... ближе к закладке но элементов но не знаю не знаю возможно его там очень крепко принимали поэтому тем временем это уже топ-12 это скорее прям вот та инструкция для новичков как в принципе можно побеждать как нужно играть если вы не уверены что выиграете в каких-то файтах то спокойно по краю пытаться заходить в зону выжидать спокойно меньше двигаться Их 10. Вы почти уцели. обидненько так топ-10 три игрока смотрят за нашим парнем а кстати говоря скорее всего по ядерному взрыву Он не собрал какой-то элемент Потому что, по-моему, на третьем элементе Происходит джелбрейк То есть как раз Я бы должен Я должен был бы резнуться Но я ну, резца не был, поэтому Скорее всего, да, у него не было одного элемента Он просто решил поехать умереть Не отдавать никому такую великолепную возможность Убить хант Так что... Такие вот пирожки Так Спокойно прочекивает все помещения Это уже топ 6 Я думаю, что Вот сейчас уже лутаться в принципе не имеет смысла Вряд ли что полезно идет У него был под краем зоны файт Парень бежит к нему и он, блин, чуть-чуть не перестрелял его зона... 5. Там у парня осталось просто Одно хп Хорошо, переключаемся на следующего Осталось три живых У следующего наблюдаемого 5 килов. У него Ксюха и, скорее всего, я так думаю, что какая-то снайперка. Нет, у него так 56 на скоростных Не знаю, зачем скоростные Так 56, в принципе, и так довольно-таки неплохо ощущается Просто нужно чуть привыкнуть к его Скорости пули, все было бы хорошо. Так, отлично. Он пытается выкрутить через левую сторону. Пошел направо, сразу же его принимает парень с горы. Он понимает, что ему нужно просто сейчас прохилиться встать и посмотреть, поскольку парень, который закрывает зону, есть шанс, что пойдет левее пушить его по прямую на гору. Так, есть точка. Точка скорее всего летит левее. Так, его закрывает. Блин! Да, правее бы. а это был последний второе место его парень выкрутил с хайграунда то есть ну с горы парень обошел его с левой с слепой зоны Я не знаю как это правильно объяснить короче и просто выкрутил его тем самым спокойно забирая вот и он был еще с лохманом 762 в общем как-то так они играют ребят спокойно с расстановкой кто-то пытается больше киллрейсить кто-то пытается более спокойно отыгрывать, чтобы заходить в зону. Ну и, к сожалению, ядерный взрыв, который первый раз я увидел, в этой части тоже не произошел. Я вам желаю хорошего денечка. Увидимся на стримах.